Я хочу приготовить очень быстрое и очень вкусное блюдо. Готовится молниеносно, кушается еще быстрее. Главное вкусненько. Для этого нам понадобится совсем мало ингредиентов, которые продаются в магазине и стоит это все 3 копейки. 5 минут и вкуснейший просто завтрак или закусочка у вас на столе. Рассказываю и показываю. Берем лаваш, такой вот мягкий армянский лаваш и обмазываем его майонезом. Майонезиком обмазываем весь полностью лаваш. От того, как я намажу, зависит, вкусно будет или нет, ребят. Итак, следующий ингредиент это корейская морковка. Обычная самая корейская морковка, которая есть в любом магазине, и стоит 3 копейки. Морковку нужно тоже положить очень тоненьким слоем. Если вы набросали чуть больше, ее можно разровнять вилочкой. Вкусно, Андрюх. У меня слюни текут, я уже не могу на это смотреть. Терпи, терпи. Делается это все очень быстро. Чик-чик-чик-чик-чик вилочкой все быстренько разровнял, и готово. Следующий ингредиент – это крабовые палочки. Пока лаваш пропитывается соком от майонеза и корейской морковки, берем крабовые палочки и меленько их нарезаем. Насколько можем мелко. Или быстро. нужно как можно мельче, вообще просто натереть на терку, но я люблю больше нарезанные, это как бывают рубленые котлеты, точно также у нас рубленые рулетики. Берем лавашек и точно также тоненьким слоем посыпаем крабовые палочки, ничего сложного. На самом деле такое блюдо может приготовить даже ребенок, ему не нужно соприкасаться газовой плитой или с микроволновкой то есть обжаривать мы это уже потом не будем не-не-не это холодное блюдо это холодная закуска да да да это холодная закуска но я ее даже не просто закусываю а просто кушаю потому что она легкая холодненькая вкусненькая вот получился у нас такой ковер из лаваша корейской моркови и обычных крабовых палочек остается только сыр сыр точно так же можно натереть на терке а можно мелко нарезать Мы взяли сыр Моздам, хотя можно взять любой сыр на вкус, какой вам больше нравится. И можно его тереть на терочке. Ну, я быстренько это сделаю ножиком. Нарубил я сыр меленько. Теперь точно так же посыпаем лаваш. Вот быстренько, миленько, миленько, раз, раз, раз, раз, и готово. Повторюсь, очень хорошо блюдо для детей. Дети его готовят очень быстро. Детям даже не надо давать в руки нож. Дали терочку, натерли сыр на терочку. Натерли крабовые палочки на терочку. И все, и нормально. Ну, все, в целом готово. По желанию можно еще добавить зелени для красоты и вкуса. Но мне и так хорошо. Заворачиваем. Можно заворачивать по длинной стороне, либо по короткой. В зависимости от того, какой толщины вы хотите получить рулетик. Во. Получилась вот такая вот колбаска у нас. Красивенькая. Да. Теперь заворачиваем нашу сосиску в пищевую пленку. В обычную пищевую пленочку. Закручиваем, как конфетку. У нас получилась такая вот упакованная колбаска. Теперь мы ее кладем в холодильник для того, чтобы она хорошенько пропиталась, остыла и окрепла. В холодильнике наши крабовые палочки должны полежать буквально часок, чтобы пропитались. И все, достаем. Я их разрезал пополам, чтобы они вместились. Это получилась длинная колбаска. Ну что, пробуем? Распаковываем. И нарезаем такими долечками по 2 см примерно. Вот получается какая красота. Красиво, легко и вкусно. А главное быстро. Ну что, смотри, получилось очень вкусно, быстро. Предлагаю попробовать. Налетай. Ну что, пробуй. Какого кусочка начать? Самого красивого. Прям руками. Давай. Я вот это вот возьму. Давай. А я вот это. Mm -hmm. Ну что, mm -hmm. погнали? Наконец-то. Ну. Mm -hmm. Мне кажется, к этому продукту нужно хороший бокал белого вина. Или кружечка пива. Но это уже как для любителей. Либо, либо для любителей вина. Класс, вкусно. Пять минут. И блюдо готово? Ага. Погнали. ну только плюс час за, за пивком. Или за вином.